Уважаемые друзья, уважаемые, уважаемые коллеги, уважаемые студенты, сегодня мы с вами начинаем или лучше сказать продолжаем курс по электрофизическим и электрохимическим методам обработки и сегодняшняя наша лекция или небольшой экскурс посвящен электрохимическим и электрофизическим методам обработки. Это ознакомление и изучение электроразионной обработки, методов электроразионной обработки. Давайте тогда определимся с задачами. Задачи курса можно сказать следующее. Изучение физических характеристик электроразионной обработки, изучение физических параметров и физических основ, или изучение физических закономерности, возникающих при электроразионной обработке. А второе. Значит, изучение технологического оборудования, которое применяется для электроразионной обработки. И третье. Это очень важно. Получение практических навыков по изучению образцов и технологий электроразионной обработки. Электроэрозионная обработка – это часть электрофизической и электрохимической обработки. Мы понимаем, что э, уже давно исследователями, учеными было, по, были получены результаты, которые говорят о следующем, что, эл, э, что процессы, электрические процессы, химические процессы, которые происходят э, в зоне Электроэрозионной обработки, они во многом сходны с теми процессами, которые происходят в зоне электролитно-плазменной обработки, которую мы с вами достаточно интенсивно изучали и теоретически, и практически. Если вы видите смотрите видео, которое я вам направляю по электронной почте или по WhatsApp, то мы можем смотреть, то можем увидеть интереснейшие результаты, которые получены полученный э, э, с помощью электроэрозионной обработки, когда одна деталь входит в другую деталь практически, э, э, скажем, две полированные поверхности сложнейшие формы. Э, так называемых сплайновых поверхностей Которые изменяются Не в одной плоскости Не в двух плоскостях А в трех плоскостях И эти, плоско... эти изделия Одно в другое Просто под действием, под действием Силы тяжести Начинают заворачиваться Входят И образуют практически невидимую Между собой Кромку Между двумя материалами Значит, это очень высокое качество обработки. Ну, давайте, давайте вспомнить, а какое же, какое же качество электроразионной обработки мы можем получить с вами? Изучая различные литературные источники, изучая различные видеоматериалы, которые у нас в, общем -то, в, полном, в полном достатке имеются значит, на на сайтах различных сайтах в интернете на специализированных сайтах просмотра youtube и других мы можем видеть что электроэрозионный электролитно-плазменный ну, в целом электрохимическими электрофизическими методом посвящено огромное количество видеоматериала что это нам дает нам это дает Первое восприятие того что, того, что, то, что происходит, иногда очень трудно, очень трудно, получить доступ на реальное предприятие, особенно закрытые предприятия, э, где используют такие методы, методы обработки, Электро... очень точные, очень э, используют очень точные дорогостоящие станки, например, э, Ажи, фирма. А фирма Ажи, Шар, Ш, если я не ошибаюсь, она звучит так Ажи Шармиль Технологи данная фирма, фирма использует оборудование, которое раньше поставлялось в специализированные центры и там производилась обработка. Но технологически и финансово многие наши предприятия уже вышли на такой уровень, что они спокойно закупают себе данное оборудование. И используют это. Однако доступ не всегда, не всегда это возможно. Почему? Потому что ну, это связано с определенными технологическими секретами, какими-то с определенной технологией, которую не каждое предприятие хотело бы раскрывать. Что для нас интересно, мы, конечно мы видим с вами, что электроэрозионная обработка детали полученные электроразионной обработкой могут иметь очень широкий широкий э, спектр или широкий диапазон параметра который называется параметр шероховатости э, поверхности значит это как мы знаем этот параметр называется РА среднеквадратичное отклонение э, микрофро, микропрофиля поверхности значит в каком диапазоне это, значит, можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний момент по литературным данным качество поверхностного слоя, которое получается за счет электроэрозионной обработки, оно составляет 0,008 тысячных, значит. Это, это, очень высок, это, это очень низкий параметр шероховатости. Мы знаем, что в нашей лаборатории у нее имеется три станка, связанных с электроразионной обработкой. Первый станок находится в комнате номер 3. Это большой, достаточно, можно сказать, взрослый станок. Если так можно выразиться, станок для электроразионного прошивания. Второй станок, это станок, который находится в пятой комнате. Это тоже станок электроразвиванного прошивания, значит, но уже более современный. Ему не более чем 4 года, если я не ошибаюсь. 4-5 лет. Это достаточно современный станок значит, со, вс со всеми технологическими наработками, которые э, при, э, так сказать, применяются в данной области. И третий станок. Это станок... Да по возрасту уже немножечко э, нем, немножечко устаревший, да? Это станок. Э, сейчас скажу, как он называется. Значит, это станок электроразъяонной вырезки э, проволокой. Значит, данный станок, э, если я не ошибаюсь, 1970 -го года э, выпуска, имеет в своем в своем активе Перемещение по двум координатам Перемещение Как мы знаем, сегодня никого уже не удивить Перемещениями электрода инструмента Или просто инструмента Перемещением по двум координатами Современные станки Обладают широкими технологическими возможностями В том числе электроразионные станки Они обладают перемещениями уже по 4, 3, 3 4 А то и 5 координат и это позволяет им обрабатывать очень сложные изделия. Итак, вернемся к нашим, к наш, к нашим заготовкам, которые, о которых мы говорили. Итак, мы с вами сказали о том, что если у нас форма электрода инструмента выполнена в виде звездочки, если мы, его раз, если мы берем электрод инструмент, предположим в виде цилиндра или в виде прутка, или в виде поперечного сечения звездочки, или в виде буквы, рассекаем в виде буквы К, допустим, буквы С, буквы А. Любой формы, любой самой сложной конфигурации, значит, поперечное сечение этого электрода инструмента при взаимодействии электрода инструмента с поверхностью, если этот инструмент имеет форму прутка, то в поверхности, при взаимодействии инструмента с поверхностью, в поверхности остается след от инструмента. Значит, в данном случае круглой формы. Это может быть и обработка на определенную глубину, не сплошную, не сквозную, значит, но это может быть обработка на одну десятую, на треть заготовки, на половину заготовки. Или может быть обработка на полную, сквозную, на полную глубину обработки, на полную глубину, толщину заготовки. Выбор инструмента различные формы позволяет нам при электроразионной обработке получать в поверхности или глухое отверстие, либо сквозное отверстие очень сложные формы. Это, значит, это мы говорим об оборудовании, о, об оборудовании которое имеется уже на нашей кафедре в третьей комнате, либо в пятой комнате. Это станки, прошивные станки, которые позволяют получать отверстия самых, сам, самых различных форм. Если у нас электродом инструмента является пластина, то при взаимодействии с, с электродом инструментом со, создается... Зона электрического разряда в виде линии и постепенное изменение, увеличение глубины мы достигаем того, что в поверхности может образоваться сплошная, сплошная линия, разряжающая заготовку. Это позволяет отрезать заготовку на разные части, да? формировать заготовки заготовке различные, различные... Отверстия различных форм, треугольные формы, если это длинные, как бы длинный перим, размер по периметру. Так. Возьмем канцелярский нож. Ну, если мы предположим, что это у нас, нас электрод-инструмент, да? а это у нас заготовка в виде закаленной... А, Первое. Для чего используется электроразионная обработка? Скорее всего, электроразионная обработка используется для, для тех технологических операций, которые очень сложно выполнить за, за счет традиционных технологий. какие это тех, традиционные технологии мы знаем. Это операции сверления, токарные операции, фрезерные операции. Совершенно понятно, что после фрезерной операции у нас в поверхности получается радиус, мы не можем Точно, если наружную поверхность мы спокойно можем обкатывать инструментом и получать острый угол, то внутреннюю поверхность э, нам необходимо очень-очень маленький радиус инструмента для, для того, чтобы получить острый угол. Но, как правило, технологически это практически никогда не, не достигается. Значит, э, на практике э, те значит ну, может быть еще длительный период времени назад значит получая такие предварительно получая заготовки из не термообработанного материала то есть не закаленного материала приходилось просто напильником вручную дорабатывать вот эти технологические отверстия которые вы были выполнены формой квадрата внутреннего, внутреннего отверстия в виде формы квадрата, в виде треугольника значит как как мы можем получить скажем мне нужно нарисовать есть листочек ну положим положим мы имеем с вами э, заготовку прямоугольной форме в виде параллелепипеда вот книга да? из не термообработанного материала значит нам необходимо в этой форме заготовки выполнить отверстие вот такой формы. Либо вот такой формы. треугольной. Простите, как мы будем выполнять это технологическое отверстие? Значит, мы берем традиционную технологию, когда мы используем технологический инструмент в виде фрезы. И пытаемся обработать данные данные так сказать квадра, прямоугольник и треугольник прекрасно но после каждой обработки у нас получается здесь радиус здесь радиус здесь радиус и здесь радиус что нам это дает решили мы задачу свою технологически которую мы поставили решили мы эту технологическую задачу или нет скажите нет, мы ее не решили. А как нам необходимо это решить, эту задачу? Мы должны, как раньше поступали с этим? Еще несколько десятилетий назад, когда э, не было известно о электроэрозионных способах обработки. Как, как, как в это поступить? Как обработать, э, допустим, в закаленном материале, твердость которого равняется... HRC63 Как получить такое отверстие? Практически, ну, очень сложно, практически нереально. То есть, э, трудоемкость получения данных отверстий очень высока. Что делаем? Что, как бы, вот, э, при, по, поставьте себя на, на месте технолога, допустим 35 -го года прошлого века как вы как бы вы это стали делать значит мы понятно берем фрезу берем сырой материал твердость которого равняется э, порядка hb 220 220 hb 220 выполняем берем фрезу фрезерный станок устанавливаем заготовку на стол фрезерного станка. После этого обрабатываем заготовку, заготовку по периметру, внутреннему периметру. И что мы получаем? Мы имеем на внутренней поверхности, что, недорезы такие, так, так называемые, материал, излишки материала, которые, которые мы не можем, не можем снять. За счет чего мы не можем снять? А прежде всего мы не можем его снять за счет радиуса инструмента. Нужно взять либо инструмент очень маленького размера, да, либо нужно искать какие-то другие технологические способы. Какие технологические способы? Обычные слесарные операции. Значит, то, чему так сказать, мы с вами в мастерской слесарной мастерской проходили на практике эти занятия, все проводили. Да, и каждый из вас брал напильник да, и пробовал обрабатывать материал вручную. Трудоемка, ужасно трудоемка. Руки болят, болят. Значит, оплачивать, кто будет эту работу. Это очень трудоемкая работа, ручная. Просто ручной труд. Не механизированный, даже не механизированный труд. Значит, как выйти из этого положения? Значит, мы сказали, что первое, взяли сырую заготовку обработали после этого обработали вот эти углы напильником в данном случае там 4 -гранным или 3 гранным. здесь обязательно трехгранным напильником и получили вот эти и после этого только закалили надо на заданную твердость 63 и после этого необходимо еще привести обработку которая бы позволила Получить заданный параметр шероховатости. А как он записывается? Это мы, как мы знаем, параметр шероховатости РА. Это среднеквадратичное отклонение профиля. Микропрофиля. Значит, и только после этого, что называется, вылизать эту данную поверхность. Для чего? Для заданным параметром для технологической оснастки. Где используются эти, где, а такие отверстия? Как правило, они используются... Итак, мы сказали, что первое, необходимо, необходимо в сыром материале проделать отверстия. после этого, после, после этого заполировать, заполировать вот эти поверхности. Для точности я поставлю, как на чертеже, я поставлю здесь параметр шероховатости. Я пишу здесь параметр шероховатости 0,2 микрометра. Вот обработка данной поверхности, соответственно и поверхность вот эта должна обработана внутренняя быть с параметром шероховатости 0,2 микрометра и угол, про который мы говорили. Значит, сделать это достаточно, э, сделать это для, для, ну, как бы, для технологии прошлого века до 1935 -го года это достаточно сложно было выполнить. Это связано с чем было? Первое, вам необходимо было отфрезеровать, я как уже сказал, заготовку вот эти все внутренние, а после этого доработать ручным, ручными механическими инструментами, то есть напильником. Вот. После этого термообработать заготовку на заданный диаметр и опять уже закаленный материал отполировать. Это очень трудоемкая работа. Причем точность, как вы понимаете, точность изготовления данных, данных размеров, она... Ну, я бы сказал, относительное. А почему это? Потому что это ручная работа. Очень многое количество и параметров, и точности зависит от человеческого фактора. Ну, мало того, от технологического оборудования, которое, э, по если мы говорим о станках прошлого века, всего лишь позволяет, позволяло, так сказать, получать в среднем параметр 0% десятую миллиметра 0 1 десятую мм. миллиметра по точности вот когда сегодняшние станки позволяет получать параметр э, параметр точности 0 0 0 3 миллиметра это о чем говорит посмотрите это практически практически здесь ой, я здесь извините ошибся значит здесь одна сотка в одну сотку. у ну, меня, наверное, люди, которые, которые работали на производстве, сразу, сразу начнут банить, как говорится это, да. Значит, обычная средняя точность промышленного оборудования, ну, даже сегодня действующая на большинстве предприятий, Значит, одна сотка, и то нужно умудриться вот эту одну сотку поймать. За счет чего? За счет того, что необходимо выставить технологические режимы заданные и чтобы очень точно, точно получить заданный размер, отклонение по, допустим, по размеру, по размеру одну одну сотую. Но вот я говорю, что электроразионное оборудование позволяет получать точность. 0,03 миллиметра. Это одна, это три тысячных, три Это три тысячных миллиметра. Это, достаточно, это достаточно, достаточно, высокая точность. Точность изготовления размеров на современных станках э, проволочно-вырезных станках составляет 0,003 миллиметра. Это величина, про которую мы говорим. Всего лишь три микрона. Много это или мало? Мы это можем только оценить косвенно Три микрона пощупать практически мы не можем Но мы знаем, что человеческий волос у блондинов э, и брюнетов Он отличается по толщине У блондинов или блондинок 60 микрометров А у брюнетов 80 микрометров Можете себе представить, что толщина человеческого волоса в 20 раз больше, нежели точность получения размеров. Это, достаточно, это очень маленькая величина. Вот. Отдельные станки выполняют свои размеры до 1 микрона. В начале лекции мы с вами сказали о том, что криволинейная поверхность, выполняемая на станках, проволочно-вырезных станках значит сочетается со своей если это у нас пуансон ну назовем пуансон а это матрица матрица ну по аналогии с прессово штамповой оснасткой то мы вот здесь даже не видим границу настолько точная получается настолько точно и получаются технологические размеры Полированная поверхность Здесь, этой заготовки Выполненная по криволинейной форме По криволинейной форме И вкручивается в эту поверхность Вот просто э, Визуально видно, что она вот так Вкручивается Значит э, Данная технология Выполняется на 5 координатных станках И Нить Нить совпадает С э, совпадает с образующей вот этой вот этого профиля значит и той и другой скажем заготовки что очень интересно и очень важно необходимо ответить что эти заготовки вырезаются практически по одной программе не практически а по одной программе только в одном случае вырезается значит матрица а в другом случае вырезается плансон вот. Такая, такая высокая точность. Что мы еще хотели сказать? Мы хотели сказать о, о тех задачах, которые стоят между, э, перед нами по отношению, по отношению к учебному процессу. Это, это те задачи, которые мы должны решить. Мы должны определиться с задачами, которые стоят у нас перед учебным процессом перед, э, в плане отчетности. Значит, какие это задачи? Первое. Нам необходимо с вами, мы уже сказали, нам необходимо с вами, первое, разработать, создать модель, 3D-модель, очень простой заготовочки, очень простой. Это может быть по форме круг, квадрат, любая буква, все допускаемые, что называется, все допускаемые законом изображения, любое, какое вам нравится. Второе, Это, э, этот, эта модель должна быть, ну, как минимум, э, выполнена в любом э, камовском, про, КАМовском продукте, да. Ну, и самый простой из них, значит, S, формат STL, STL. После этого мы должны эту технологическую модель перевести, значит, в систему CAD. Для чего мы это должны перевести? Мы эту модель переводим в систему CAD для того, чтобы дальше получить значит, программу управления g GCADAH. И после этого, уже после этого мы должны с вами отработать эту программу на реальном технологическом станке, который есть у нас на кафедре. Вполне возможно, что ну, до конца семестра мы, так, так нам и не удастся с вами встретиться, и мы будем с вами общаться в интерактивном, так сказать, режиме и в режиме видеоконференции, и в режиме видеолекции. Но тогда вы должны мне прислать на мой электронный адрес по электронной почте, электронная почта есть у вашего староста Кирилла, должны мне программу в g кодах. Я вам ее сниму, поставлю на станок, сниму. И мы тогда посмотрим, что у вас получилось. Правильно ли вы сделали и то, что у вас было на входе, и то, что у вас получается вот на выходе. И тогда у вас получится, что вы выполнили полный цикл, полный цикл и освоили полный технологический цикл по электроразионной обработке. Ну, на этом, наверное, нужно нашу сегодняшнюю пер первую, так сказать, видео-лекцию закончить и завершить. Пожелать вам удачи и здоровья. Всех благ. Отличных ценов на экзамене.